В прошлый раз мы говорили о Солнце, в каждой части своей атомной природы Солнце – это независимое существо, способное непосредственно передавать и излучать силы духовных миров. Вот то, что сейчас вот это вот светит, да, греет нас с вами. Эта вся энергия идет как бы изнутри, из тонких сфер не из физического мира энергия у него работает. Вот это очень важно выяснить себе, понимаете? То есть энергия идет из тонкого мира, а в тонкий мир она идет из огненного мира, а в огненный мир идет еще из более высоких сфер. То есть поэтапно все это И доходит здесь до нас. То есть все идет изнутри. Солнце имеет статус космического посвященного. Вот как есть, допустим, у нас на Земле земные посвященные. И Земля, скажем, планета, она тоже может носить статус такого, как бы, планетарного посвященного. А кто-то из людей здесь может носить статус земного посвященного. Понятно, да? А кто-то, вот владыка нашей Солнечной системы, и Солнце это, это, так сказать, как бы он сам, вот это вот Солнце сияющее, это он сам. Так он носит статус космического посвященного. И таких вот космических посвященных в нашей галактике, скажем, насчитывается там несколько миллиардов. Ну, несколько звезд, они все вместе в итоге представляют вот такое космическое братство великих посвященных. То есть, вот, каждый из да? в данном случае. Ну, все проходят определенные стадии. Человеческой душе нужно тоже достичь состояния освобождения своей внутренней атомной природы, чтобы душа могла достичь уровня посвященных и начать непосредственно излучать духовную истину, силу и свет. То есть они тоже когда-то. Вот и Владыка Солнечной системы, и сейчас он представлен перед нами в виде вот этого сияющего огромного Солнца. Оно по размерам, по объему, если взять Юпитер, это тысяча Юпитеров. Ну, по своей массе, по объему. Так вот, когда-то, Владыка Солнечной системы, тоже проходил человеческую стадию где-то. Вот как мы с вами. Так что у каждого из нас, если желание появится, то можно достичь такого состояния. То есть где-то стать сначала планетой, а потом, так сказать, сияющей звездой. И собрать вокруг себя планеты, населить разумными существами, то есть дать часть себя. Каждый имеет частицы его, себя. Одним словом, Солнце – это сияющий космический атом, непрестанно высвобождающий свет и жизнь из внутренних духовных миров. Поэтому его атомы свободны, независимы. Вот он рождает всю таблицу Неделеева, и даже такие элементы рождают, о которых мы с вами не имеем никакого представления. И наши физики тоже их никогда не видели. Это где-нибудь в будущем. Так вот все атомы разных элементов таблицы Митлера, это тоже рождающиеся, сияющие атомы. Их тоже можно назвать такими мельчайшими микросолнцами которые высвобождает свет, жизнь, электричество, тепло. То есть вот эти сияющие атомы, взять там Солнце, взять, скажем, какой-то атом, то есть космические, микро, скопические они будут, все являются своего рода как бы дверьми между внешним, скажем, вот этим вот физическим, и внутренним миром жизни. И вот изнутри звучатся Сюда силы, которые поддерживают жизнь, скажем, нашей физической вселенной. А для того, чтобы поддерживать жизнь тонкой вселенной, вот, то самой, куда мы все уходим, откуда все приходим, там тоже из следующего, еще более тонкого мира, весь тот мир получает энергию и так далее.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 но является самым совершенным единением света, жизни, энергии с другими сияющими атомами. Вот в космическом, в любом другом смысле, сияющий атом это проявившийся Христос. Вот, то, что Солнце мы видим, да? Сияние Его. Это проявившийся Христос. А что такое Христос? А Христос это Сын Отца и Матери. То есть, космической материи и космического духа. Вот их соединение дает как раз вот такую звезду, как Солнце, допустим. И все другие звезды, это тоже, это тоже Христы. Все. То есть, любая звезда, это Христос. То есть, Сын, продукт соединения, как бы, Отца и Матери, то есть, Духа и Материи. Ну, Где-то в тех или иных мирах, допустим. Вот у нас внутри тоже у каждого есть такой микро-христос. Он тоже продукт соединения нашей бессмертной вечной триады и нашей смертной материальной триады. То есть материи и духа у нас. Может он родиться, а может и не родиться, В зависимости от того, как у нас этот процесс проходит как мы к этому относимся и так далее теперь вот наша планета вся она зеленая да? сплошь все покрыто из космоса она видна как сине-зеленая то есть зелень лесов и синий океан ну а вы знаете что у нас в крови самое важное вещество это такое? Гемоглобин. Помните, да? Самое важное. Это основное вещество крови животного мира. Основное. А в растении тоже основное вещество у их крови, растительной крови это хлорофил. Помните, да? Вот это растительная кровь называется хлорофил. Поэтому для того, чтобы у нас свой собственный флорофил, как это животное было, или надо побольше кушать э, растительного флорофила. То есть надо вот зеленое, там где много его, зелени то надо есть постоянно. Там кто-то бегает, и врачи эти бестолковые у нас тоже, такие несчастные. Значит, у человека там малокровие, молок, ой, малокровие, там то все. Чем лечить малокровие? Выдумывать всякую чушь собачью. Вот. Тогда как надо просто есть побольше зелени, там где хлорофила побольше. И все. То есть вот этот кровь растительного мира, она легче всего переходит у нас в гемоглобин. И все. Все чрезвычайно просто ну а поскольку у нас миром правит как отец лжи правил и его, так сказать, эти самые воробушки, да, вот эти жуткие, страшные, отвратительные твари, они сейчас продолжают править Нет. они не намерены нас с вами лечить правильно кормить, не намерены и так далее и так далее, поэтому калечить это их задача, да, поэтому везде они должны все изгадить включить телевизор, там где все время что-то жарят готовят, понимаете, там едят жуют, там, обратите внимание они все готовят яды для нашего организма яды готовят сплошь ну там где все, вот, видите, там всякие у них там, утренники, всякие там эти раньше реже было а сейчас вообще еда барахло, деньги там этот секс, стрельба резня Война. Да? Больше ничего нет? Да? Практически. Либо вокруг этого барахла, когда они все без конца, его делят везде, во всех концах планеты. Делят эту бедную землю, все, куски рвут друг у друга, да. Из-за этого готовы, так сказать, там, маму родную растоптать, уничтожить. То есть сумасшествие, куда я сейчас не глянь, как говорится, маразм крепчал. И один молодой человек меня как-то спросил, как же так? В прошлом там было где-то у нас сади юга, там золотое время человечество, а сейчас что? Куда оно делось? Почему тогда было так хорошо, а сейчас так плохо? Понимаете? А оказывается, как вот у нас в течение суток есть утро, день, вечер, ночь. Понятно, да? Есть такая цикличность? Есть. Теперь, значит, есть у нас с вами что? Вот, родились, это что у нас? Утро. Потом, так сказать, там все больше и больше. Утро. Потом что? День, зрелость, да? Потом к вечеру начинаем. <говорит> Уже там это вот, да. И потом что? Потом ночь. Потом ночь. Уходим отсюда. Утречком пришли, ночью к следующему утру ушли. Точно так вот и в сфере сознания, в плане космического сознания, там тоже. Вот, скажем, есть сознание планеты. вот это сознание проходит такие же циклы. Вот, допустим, рождается новая раса, скажем, наша пятая раса, она живет там где-то 7-8 миллионов лет. Так вот в начале, в начале. Появление этой новой расы, ну, среди всей, всей старой расы, вдруг появляется новая. Так вот, у ней наступает утро. Для ее сознания наступает утро. Это райское время жизни, золотой век человечества, говорят. Но когда действительно чувствуешь себя, как молодая телочка, или там теленочек скачешь по лужку там, да, от радости, Мама, то есть тети понимают все. Великие учителя ходили раньше когда-то между нами. В любой момент никаких проблем. Понятно, да? Вот. Потом уже что? Половое созревание стало приближаться. Мама с папой стали не нужны. Чуть мы их будем слушать. И великие учителя раз, за уголок спрятались. Но пусть теперь они сами себе подобных могут создавать. Но обычно, когда вот там шесть разных местах начинает вырастать у этой самой молодежи, да? Или там не было раньше, она начинает появляться. Вот тут они что? Уже папа с мамой не нужны. Мы сейчас таких можем сделать, как, понимаешь, папа с мамой. То есть наступает что? В сознании, в сознании расы наступает день. Вот когда первый период идет, утро, там на 100% выполняются космические законы. На 100%. А вот уже когда полдень наступает, только на 75%. Ну, то есть тут уже как бы себя считаем полвозрелыми особями. А к вечеру только 50 на 50. На 50% законы исполняются. Понятно, да? Ночь наступает, там только на 25%. Для сознания, ночь для сознания. Кто-то через вот эти стадии пройдет нормально, а большинство что? Трыша поедет у большинства. А почему? Да потому что уж очень много соблазнов, вот эта материя грубая, в которой живет человечество, представляет для него. А не впасть в эти соблазны, это не, не, не каждый может. И вот, когда ночь сознания наступает, то тут самый кошмар, да? ночью ты можно всего же натворить тут. И все преступники, и что? Ночью больше стараются совершать преступления, да? Так вот, когда в сознании наступает ночь, кстати, юга-то по времени она обычно длиннее в четыре раза, чем калий-юга, а Кали-юга, самое темное время, да знаете, вот ночью, самая полночь как раз там, там может быть небольшой, но это самое отвратительное время как раз. Так вот, когда наступает такое темное время для сознания, вот тут весь кошмар. И творится вот то, что сейчас у нас, допустим, наблюдается на планете. Понятно, да? Потом наступает рассвет. Но рассвет это будет уже не этой старой расы. Пятой. А рассвет начнут новой расы. Для нее будет рассвет. Для нее будет сати-юга. Все, кто войдут в шестую расу, для, для них будет длительный период сати-юги. То есть, это будет золотой век человечества. И войдут в нее все те, кто будут на сто процентов выполнять законы космической жизни. И Какое-то время вот это человечество, как проживет вот этот период в состоянии такого невыразимого блаженства. Райского как бы блаженства. Райского состояния, сознания. Не то, что тут будут, понимаешь, гуи бегать и каждому предоставлять там всякие удовольствия, понимаешь, или официанты с подносами, или еще там что-то не в плане плотских есть, всяких наслаждений, а именно мы знаем, что внутреннее состояние определяет счастье и несчастье. Да? Вот именно внутреннее состояние как раз будет говорить об этих ситуациях. Теперь понятно, наверное, да? Почему когда-то было Райское состояние и золотой век человечества, а сейчас не райское, а адское и темное состояние. То есть во всем, во всем наблюдается цикличность. И вот когда наступает ночь, надо тем, кто, ну, что-то мал соображает уже, эту ночь пройти, как говорится, с достоинством, честь эту сказать, выдержать. Не погрузиться со всякими там сумасшедшими, которые не смогли пройти, выдержать вот этот вот наиболее темный отрезок времени. Темноту в сознании. Надо попытаться все время рассеивать и не потерять главные цели. Потом, когда это проходит, до тех, кто решил во тьму уйти, ну, тот уйдет. Это его решение, ничего не быть. А кто пожелает идти дальше, к свету, у того в сознании наступит рассвет. А у кого-то он никогда не наступит. В следующих своих жизнях они останутся там колдунами и магами, но будут перемещены куда-то такие, на такие планеты, в такие закоулки вселенной, где вся эта братья собирается. Потом наступает такой период, когда все это уничтожается. Почему? Потому что весь мусор, весь мусор, вот неудавшееся состояние сознания, он в космосе не нужен. Да, это как своего рода строительный мусор, его ликвидируют. Но до какого-то времени колдуны и маги они тоже обладают ограниченным бессмертием определенного срока. Тогда как те встали на подсвета, у них бессмертие неограниченное. Вот разница между теми и этими. Так вот, загадка хлорофила, зеленого окрашивающего вещества в растениях. Вот это загадка низшего разума, кама мануса. Вот поскольку планета проходит у нас камеромонатический уровень, поэтому она зеленая. И мы с вами тоже. В плане развития сознания мы тоже зеленые. Ну вот как говорят там, а, он еще зеленый. Слышали, да, такое выражение? Мы все пока что зеленые. Вот такие, понимаете, еще. То есть вот внешняя природа Внешняя природа, вот вся, скажем, внешняя природа нашей планеты, это произнесенное слово божественного разума. Не Непроизнесенное это то, что еще не воплотилось, а произнесенное то, что воплотилось. Вот вся планета это, в таком состоянии, это произнесенное слово. А как известно, слово у высших существ. Это у нас это план, скажем, ну, какого-то здания там, или план еще какого-то строительства. План у нас и слово у них это одно и то же. Только когда они слово произносят, то то, что ими запланировано, вот это их слово, оно немедленно воплощается в дело. У нас можно, конечно, план составить, с ним еще долго носиться, а ничего пока нет. Понятно, да? Потом, когда этот план будет у нас воплощаться, его еще тысячу раз там переделают, доделают там, подработают, при, будут э, привязывать, так сказать, к существующим там, условиям, к месту, там, а то не пойдет, там, а вот так надо переделать. А... У них такого нет. То есть там это все учитывается сразу. Наиболее сложные истины природа излагает очень просто. Настолько просто, что послание вот таких сложных истин природы исследователь человекообразный наш следует. Он просто не замечает. Ибо его ум, а ум у него вот у нашего земного обитателя, ум, он всегда ищет что-то более сложного, чем, скажем, валяющийся на дороге камень или палка. Что на них обращать, не Да это вообще ничего. Вот как раз они могут говорить о многом. А он этого не заметит. То есть он всегда, вот этот ум, а ум у нас какой у нас ум формальный. То есть он мыслит у нас что? Формами все время. Вот вы понаблюдаете за своим умом. Что-нибудь вы там задумали? Что-нибудь там захотели? В уме представляется обязательно какая-то мыслеформа. Вот сходить на базар, сходить в магазин сразу раз. Вот там пошла вот этот магазин, вот там что-то взяла, там все такое. Понятно, да? То есть у нас мышления без форм не существует, да? Все абсолютно формальное. То есть мы живем, используя формальное мышление. Но в то же время сказано, что форма, форма, любая форма, она всегда появляется и исчезает. Она смертная форма всегда. Любая форма. Но все, что вы видите вокруг, в том числе все наши тела с вами, все это что? Форма, да? Они носят временный характер. С точки зрения, если подняться повыше и посмотреть на наш мир, который весь состоит из форм, то сразу возникает мысль: это мир лжи. Там, где дух мир правды, истины, а здесь мир лжи, мир форм – это сплошной мир лжи. Поэтому всякие, кто вот одержим вот этим прящен этим материальным миром, со всеми его, так сказать, фокусами, красотами разными и прочими, значит, этот человек что? Сам лжецом становится, а раз мозги у него только вот мысли формами заняты, то есть формами заняты, то он живет ложью. Мышление его это огромный аспект. Именно вот такой, как бы, ну что ли, если ум представить в виде какого-то там какой-то фабрики, представить, которая все время там что-то выдает, какие-то формы, понимаете, то он работает, как говорится, вот именно по этой своем конвейере выдает постоянно что-то ложное. То есть ум наш. Ничего истинного никогда сказать не может. И выдать ничего не может. Понятно, да? Ум нужен только для того, чтобы наступил определенный момент. Ум нужен для того, чтобы отказаться от ума полностью. То есть он должен показать свою несостоятельность, свою, так сказать, ненужность. Но для этого, для этого человек должен что? Ну, чтобы вот убедиться, что огонь опасный, надо палец сунуть туда, да? Так ведь, да? Или чтобы убедиться, что вот это ядовитые, надо попробовать, ну и там чуть не умрешь, вот уже ты будешь уверен, что да, вот это ядовитый штука. Еле выжил. Да? Так вот, с умом такая же картина, это самый страшный наш, у нас ядовитый такой аспект. Он нас еще травить будет долго. Подсовывать нам нужно всевозможные свои ядовитые забытения. И если мы будем на этом основываться, то бед мы еще от него много натерпимся. Поэтому тот, кто действительно решил встать на духовный путь, он должен убить этого убийцу. То есть свой собственный ум. Но об этом мы еще будем потом говорить. А сейчас пока убивать вы его все не сможете, поэтому пользуйтесь им пока. Пока что он вами командовать будет еще, для того чтобы убедиться, что он вот такой. Так вот хлорофил является зеленым красящим веществом растительной жизни. Он обладает загадочным свойством давать растениям возможность строить самого себя при наличии солнечного света хлорофилл вот как у нас тоже гемоглобин да? кислород носит кровь там питательные вещества разные листья растения впитывают или вдыхают газ известный как углекислый который все человеческие существа все животные выдыхают он также сопоставится углекислый газ при распаде органической материи ну, а как известно, углекислый газ состоит из углерода и кислорода. Да? Помните, да? Когда растение выдыхает вот углекислый газ в свои листья, то этот газ входит в становение с гранулами хлорофилла в клетках растения. И при дневном солнечном свете, в особенности, когда солнце ярко, происходит удивительный процесс. Хлорофилл разделяет вот в этом углекислом газе атомы углерода и атомы кислорода он захватывает и удерживает атомы углерода они ему нужны он строит из них свои ткани Ведь это, если взять растение любое у него здесь в основном углерод без него он никак ничего не построит а вот атомы кислорода он их освобождает они ему не нужны ну, для того, чтобы все остальное, мир, тут мог дышать из ворот. Флорафил для собственного роста развития использует не только солнечный свет, а также использует и газ, и другие силы и жидкости, которые составляют его. Это в точности соответствует камаманусу, то есть низшему разуму. Вот как у нас с вами. Вот на более тонком уровне у нас вот функции вот такого хлорофилла выполняет камаманасу. Вот он у нас чем занимается, этот самый Камаманус? Вот это можно съесть, он решает. А вот это нельзя. Вот это я хочу, а это не хочу. И Камаманус у нас время бегает и ищет где бы что. Но как рыбка ищет где поглубже, а мы где значит что? Получше, да? И нас везде гоняет по этой планете именно Камаманус. В поисках удовольствия, пищи, там, лодского комфорта разного, там, избавиться от каких-то болезней, там, это его задача, он тоже все, то есть он все время ищет лучшие условия жизни, камаманс. Точно так и растение, только у него несколько попроще это делать. Но вот в контакте с материей, жизненными переживаниями, как раз вот камаманс всем этим и занимается. Зеленый свет разума, содержащий в себе сияние высшего «я», выбирает то, что ему нужно для строительства собственного существа. Таким образом, растет и в соответствии с целью, стоящей перед природой, как растение, скажем, растет, так и человек. Посмотрите, вот у нас тоже углерода много в организме. Без углерода никуда. Кости из углерода Мышцы там и так далее, да, ткани. Без света разума невозможно никакой рост, ни духовный, ни умственный, ни моральный, ни физический. По тому служат идиоты, у которых практически отсутствует низший манус, или манус И которые в то же время не подчиняются высшим принципам и высшим каким-то соображениям. То есть там сколько не пытайся, у идиотов, у которых нижний Манус извини Кама-Манус отсутствует. Там сколько не пытайся их сделать, как бы вернуть в человеческое стадо, там это сделать не удастся. Функция кама Мануса состоит в том, чтобы дать возможность высшему Манусу, высшим духовным принципам, то есть духовной душе, вступать в контакт с материей для того, чтобы двигать ее вверх по эволюционным линиям. Вот, скажем, задача всего земного человечества встать самому на путь одухотворения самого себя. И после этого надо всю материю планеты тоже, одухотворяя ее, поднимать и утончать. Если бы сейчас все человечество решило вдруг стать ангелами, ну ангелы это не высокое положение, но выше любого человечества. Вот если бы все вдруг решили, то планеты наши на глазах стала бы тоже преобразовываться. Даже специально не надо было ходить с кувалды, с дубиной, за с там ее переделывать. Просто наша энергетика, утонченная, влияла бы на всю, так сказать, вот, планетную материю вокруг. Понятно, да, вот этот момент? В своем нормальном состоянии камаманус производит отбор содержительных переживаний и узнает у своих чувств, что им нужно, чего бы они хотели, и таким образом строит самого себя физическим, умственным и моральным смыслом. То есть вот он, Камаманас, как раз это как бы ну, начальник у нашей смертной личности. Камаманас. Вот каждый раз в причинном Сначала появляется у нас камаманас, то есть его спускает бессмертные триады сюда, в мир материи. Вот эта частичка называется Камоманосом. Потом вот Камоманос одевается в тонкую оболочку, оболочку тонкого мира, одежду себе такую изготавливает. Потом эфирную оболочку, а эфирная оболочка, она уже как бы план имеет физического тела. А когда уже то и другое, третье есть, появляется четвертое, то есть физическое тело. И вот когда рождается ребенок, он уже в утробе матери, в утробе матери уже собирает там при помощи ангелов, то есть тех невысоких существ, но которые выше нас с вами, вот конструкторов эфирного тела, собирает физическое тело. С учетом разных кармических там, так вот, моментов. И сейчас вот силы света все пытается еще и нас привлечь вот к такому участию, в создании самих себя. Но мы же настолько бестолковые, мы в этом не участвуем практически. А надо бы участвовать было. Ну, точно так, как мы сейчас вот себе. Может быть, когда кто-нибудь тебе построит там квартиру? А можно самим построить себе домик, да? Так ведь, да? Вот когда в чужой домик тебя вселит, там, что-то что вот, тут не так сделай, тут не эдак, вот там так, понимаешь, хотелось бы это, да нравится вроде, да вот тут не так, там не эдак. А вот когда сам строишь, да? Вот тут, конечно, и то учтешь, и пятый, и десятый, сделаешь, как тебе это нравится там, и так далее, да? точно такая картина здесь наблюдается когда человек начинает воплощаться здесь в этом мире там какие-то дяди за тебя это делают это один момент, у большинства как раз вот делают такие дяди на которых возложена обязанность а иногда, довольно редко к сожалению на этой планете принимают участие в создании своего собственного домика, то есть физического тела и сами те кто будут там жить Понятно, да, что-нибудь? Почему Камо Манос зеленого цвета? Считается, что он излучается высшим Маносом. Цветом высшего Маноса является индиго-голубой. То есть и голубой, и темно-синий там. высшего Маноса. А зеленый цвет может появиться только в издательстве влияния лучей высшего Маноса и желтых лучей пудхического принципа. То есть, соединение голубого и желтого дает зеленый цвет. А будхический цвет? Ну, вот ведь у нас таких схем еще пока нет. Это для вашего уровня развития еще рановато. Но как мы с потом, на эту тему? Почему именно будхический желтый? Стало быть, камамана состоит из лучей этих двух цветов, а также их соответствующих качеств. Присутствие в зеленом-желтого качества дает разуму нашим, а поначалу это не разум, а ум просто, дает больше способность производить правильный отбор. Хлорофилл является точным аналогом Кама Мануса, ибо химики обнаруживают, что он состоит из двух, как бы, частей. хлорофила. Одна часть у него голубой цвет имеет и называется филоцианином. А другая желтая половина она называется филоксантин. Именно присутствие вот этих вот двух цветных субстанций дает такое разнообразие красок осенних там, скажем, цветов. Ну, то есть, когда листья начинают вот, желтеть, да, осень, да? Везде же у них там что? Зеленый, значит, филоксантин, да? А раз он начинает разлагаться, распадаться хлорофилл, то как раз вот и появляется желтый по большей части, но иногда может быть голубоватый там где-то как-то. Слияние вот этих двух частей хлорофилла дает как раз зеленую субстанцию хлорофилла. Так что ниша разум у нас или низший манус является аналогом, соответствующей силы, качеств всемирного монастического и будхического принципов. Спектральный анализ показывает, что хлорофил, оказывается, существует на всех планетах нашей Солнечной системы. Это является действием примерно одинаковой ступени развития всех планет, если иметь в виду развитие их космических принципов. Не оболочек вот этих грубых там физических, которые мы видим, да, в телескоп. Не их развитие. А развитие их космических принципов, невидимых для нас. А еще, состоит такой космический принцип? Вот как у нас грубое физическое тело есть у нас, да, эфирное, тонкое, ментальное, да. И три высших состояния еще, три высших принципа. Точно так у планеты. Вот есть ее физическое тело, есть эфирное тело планеты. Вот эфирное тело каждого из нас строится из эфирной материи, эфирного тела нашей Земли. Потому что нам больше эфира взять некуда. Понятно, да? Наше эфирное тело. А физическое тело, план физического тела, это полностью находится в нашем эфирном теле. Вот сейчас если эфирное тело вдруг убрать, отрезать все связи эфирного тела с нашим физическим, физическое просто вот это будет груда навоза, понятно, да? Прям тут на глазах будет рассыпаться, разваливаться, распадаться. Эфирное тело вот ну допустим после смерти оно еще какое-то время поддерживает форму, и только на третий день там какая то вон там появляется, да? Вот. Именно поэтому. А так оно мгновенно тут же стало бы распадаться, если бы эфирное тело тоже разделили, отделили от физического. Прям буквально в течение каких-то минут. Все стало бы разваливаться, рассыпаться и прочее. Теперь наши тонкие тела наши строятся из материи тонкого тела нашей планеты. Все, что есть у планеты, мы у нее берем. Тонкую материю берем. Ментальную материю у ней берем, у ее ментального тела. Понятно, да? То есть это наша мать родная. Все мы у нее берем. У ее тела берем. А если взять всю планету целиком, это же космическое существо. Такое же, как каждый из нас. Только маленькие по ней стоят, бегаем муравьи такие оно а, ну, тоже бегает, но только в, в космосе. Вот вокруг, так сказать, Солнца. А вместе с Солнцем вокруг центра галактики несется. Тоже бегает. И мы с вами бегаем. А мы вокруг чего бегаем? Тоже постоянно бегаем. Как планеты тоже крутимся. Вертимся. Ой, кручусь, верчусь, но заработать никак не могу. там, То, что хочу, да? Понятно, да? Так вот, хлорофил зеленое красящее вещество всей растительной жизни, является ментальным принципом растений. Его всемирность на нашей планете и на других планетах доказывает, что низшее мышление, низшее мышление, обратите внимание, формальное мышление, о котором мы говорили, низшее мышление является особо, особо активным на вот этой стадии эволюции Солнечной системы. То есть везде, на всех планетах проплодает зеленый цвет по отношению к космическим принципам этих планет. Понимаете? Хотя физическое тело оно может другой какой-то цвет иметь. Или серый, или голубоватый, или еще там что-то. Потому в природе доминирует зеленый цвет везде. А вот когда наступит другие циклы, и когда другие принципы будут доминировать в их развитие, то зеленый цвет, он тоже никуда не денется, он будет продолжать присутствовать. Ибо разум-то должен будет проявляться как-то. Но помимо зеленого, над ним как бы, то есть, возвышаться будет, преобладать будет. Скажем, следующий голубой цвет. То есть, всемирными скажем, в нашей звездной системе станут другие какие-то цвета. Стало быть, зеленый цвет природы является доказательством всемирности деятельности кама Манаса. То есть, низшие формы мышления. Низшие почему? Потому что вот такая форма мышления является лучом или отражением высшего мышления. То есть, вот высший Манас, скажем, как у нас, так и в Солнечной системе, это царство бесформенного мышления, где никаких форм нет по мышлению. А вот царство низшего мышления, все, так сказать, вокруг крутится вокруг форм. То есть вокруг вот этой иллюзованности, вокруг этой магии. А форма появляется и исчезает, появляется и исчезает. И наш ум, формальный ум, он все время кушает Что? Тени, ложью постоянно питается. И сам ложь тоже выбрасывает все время. Понимаете? Поэтому недаром, допустим, говорится не то, что, что входит, человек оскверняет его, то, что выходит. Понимаете? Оскверняет человека. Но когда выходит, что вот весь тот навоз, который мы в канализацию себя отправляем, он на что оскверняет, что ли? Да, вроде как бы нет, да. А что что-то нас оскверняет? Оказывается, то, что для физического тела анальное отверстие там внизу у нас, а для ментального тела рот является анальным отверстием. И вот если рот этот используется нашим камаманосом, вот это и оскверняет нас. Понятно, да? Были такие подвижники, которые ничего в жизни не ели. И сейчас люди появляются, их уже десятки тысяч на планете, которые точно ничего не едят. То есть они окружающей природы что? Выбросами своей канализации тоже не оскверняют, да? А мы пока еще что? Да. Мы пока еще этим занимаемся. Но нас тоже ждет такой период в будущем. Когда мы с этой едой расстанемся и добро перестанет переводить на... На навоз. Так вот, оказывается, на ментальном уровне тоже можно пространство не выбрасывать вот этот словесно ментальный навоз. А сейчас же у нас вся планета этим навозом засорена. Понимаете? Мало того, что каждый что-то там думает и без конца выкидывает пространство суть. все же связано с формами? Вот этим формальным мышлением у нас планета представляет из себя такую огромную мусорную свалку. Ее надо будет чистить. Вот почему нам говорят великие учреждения, когда темных, всю темную брать из планеты уберем, здесь столько работы будет для всех тех, которые останутся здесь. Так что вот тут надо готовиться, брать большую лопату уже, готовить лопату. Чистить придется тут много. Но не лопаты, конечно. Так вот, на данной ступени человечество тоже развивает у себя вот этот низший ментальный принцип, не касаясь, конечно, высших принципов, но зато приближаясь к бесконечному равновесию высшего разума, и Манаса, великого Манаса. Пока только к этому мы приближаемся очень робкими шагами. Стоит только нам коснуться высшего Манаса, и мы узнаем и осознаем, наше фундаментальное единство со всем. Ибо Манас, высший Манас, это всемирный разум. Вот Кама Манас это частичка высшего. И вот эта частичка, она будучи как бы у каждого своя такая частичка, да? И вот каждая такая частичка воображает, что она пуп Вселенной. Да? Какой-то прыщик на ровном месте. Ну, хотя бы прыщиком бы, да? И тоже приятно как-то. Хотя, если надавить, там ничего хорошего не бывает. Честно, из прыщика. Так вот у нас, видите, вот именно вот этот Камаманас, он воображает, вот почему он называет его эгоистом, он, понимаете, эгоцентристом и так далее. Фашист, преступник, там, тиран, понес, деспот. Это все он. Разбойник номер один, там, сатана, там, дьявол, это все он. Понятно, да, откуда он взялся -то? Все черти, там, демоны, понимаете, все, все, все собрать все самое такое отвратительное и за всю историю, все, что на Болтон, на Каворина, им же опять-таки. Это все про него. И это он все вывалил. И превратил всю планету вот в такой, понимаете, кошмар. В огромную мусорную свалку. Кто? Именно вот этот. Дорогой, любимый наш что? Кама -манус. А западники, они договорились до чего? Раз я мыслю, значит сейчас существую. А на востоке как раз говорят наоборот. Когда я мыслю, я значит не существую, меня нет. Понимаете? На востоке там так когда перестал мыслить, уже полностью не мыслишь, тогда только начинает рождаться человек настоящий. То есть человек правды. А вот у нас тут бегают, как эти муравьи, это, это человеки уже Понятно, да? Потому что когда высший манос в человеке царствует, вот только тогда он человеком может считаться. Но у такого человека нет ни одной личной мысли. А личность значит лишняя, да? Понятно, не как-то созвучно чувствуете? Личное, это лишнее. Значит, когда человек перестал быть рабом своей грубой животной личности, вот только тогда он становится человеком. Вот почему и все мудрецы всегда говорили, человек, ну познаешь наконец самого себя-то. Он -то начинает познавать себя, он тогда убеждается, что для человек, до человека мы еще очень далеко. Так вот, высший манос, или всемирный манос, космический манос, на внешнем плане, вот внешний план, внешний мир, это вот физический мир, скорее, мир вот этой материи, он разделяется на миллиарды, триллионы, там, квадриллионы искр. И каждая такая искорка одушевляет отдельное какое-то существо. И заставляет его думать. Заставляет его думать, вот эта искорка, что он является всем. Он детишки, пока им там трех лет нет, к трем годам, они там считаются чем угодно. Я вот машина, я, понимаю там лошадь, я там зайчик. Все, что мы прочитаем, где-то увидим там и так далее, значит, немедленно мы этим себя представляем. Это все работает ихний Камаманас. Потому что ему хочется, он же как бы часть бесконечного целого, а представить себе такое он не может, поэтому он перебирает все, что тот встретится и увидится. Все, что его привлекло, значит, он уже немедленно этот. Но мы, поскольку стали умнее... Мы себя уже машиной не считаем, скажем там, или ослом какой-нибудь, или птичкой, или клеточкой, или микробом. Нет. Мы уже кое-чем являемся. Так вот, это искрико заставляет его думать, что оно является всем. Рождая таким образом великую иллюзию пособленности. И вот таким образом появился еще один «божок» в кавычках. И вот таких башков сейчас по планете бегает сколько? 6,5 миллиардов. И еще много башков ждет там в тонком мире, как бы тоже сюда прорваться. А эти башки здесь говорят, а нам не надо детишек таких. Нам сам процесс нравится, изготовление детишек, а детишки нет. Поэтому сейчас в одних местах рождаемость резко падает, а в других она что? Ну, скажем, у китайцев, там, у некоторых мусульман, там она растет. Ну и она, кстати, растет у них и не за любви к детишкам, а зачем по другим причинам. Так вот, эти все микро-башки выображают себя ведь не микро. А некоторым удалось захватить здесь, да, много кое-чего. То есть вот башки, одни живут за счет кого? Других, да? Причиной большого самомнения всех созданий является то, что зеленый цвет низшего разума состоит из голубого индиго, то есть цвета высшего манаса, высшего разума, и желтого будхического принципа. Это дает зеленому некоторое представление о его всемирности на высших планах о том, что он якобы является всем, и по сочетанию высшего разума с будхическим принципом, а буддхический стоит, если на схему посмотрите, он еще выше стоит, высшего мануса. Он является всем, если судить с духовной точки зрения, является планом единства всех вещей. Потому-то все создания обладают вот инстинктивным чувством высокого самомнения. Каждый из себя корчит кое-что, да? И каждый из них считает себя, ну, хочет оно того или нет центром мироздания. Понимаете? Вот почему в таком, как монастический уровень проходим, то планету сплошь планету, населяют одни эгоисты. Поэтому и собственность вот это самое страшное явление, какое можно себе представить на планете, если эгоист населяет планету, то обязательно они все что? Собственники, да? Но одни больше, другие меньше и так далее. И планета находится вся в адском состоянии. Потому что эгоизм, он ничего кроме адского состояния предложить не может. С точки зрения высших миров, это не может быть верным для низших планов пока не будет достигнута способность проявлять все вещи. А такая возможность не будет достигнута, пока наличествует самомнение. То есть, по идее, вот все, что у нас, допустим, в мозгах появилось, всякое желание, оно должно немедленно что? Воплотиться. Вот это способность всякого разумного существа. Вот все, что ты захотел, все, что захотел. По идее, по как это положено, все это немедленно перед тобой должно появиться. Но оно не появляется. Да? Но чтобы оно появилось, надо, знать, сколько усилий там применить. Но оно может появиться, конечно. Если тебя, так сказать, до этого момента появления не уничтожит кто-нибудь другое там. Не отнимет то, что ты собирал, для того, чтобы оно появилось. Или пока сам не отправишься туда, куда не ходят поезда. А пока самомнение у нас на первом месте, между нашим желанием и появлением стоит там такой, знаете, блок. Специально поставленный. Пока, значит, мы от самомнения не избавимся от этого ложного, что якобы мы пуп Вселенной, до тех пор вот это вот и наши мысленные какие-то построения воплощается с большим трудом, либо вообще, так сказать, никак они не воплощаются. Понятно, да? Вот в тонком мире там уже проще. Там немедленно то, что захотело, оно появляется. Правда, и там есть ограничения. Но, правда, ограничение какого порядка? Это как бы носит форму самоограничения. Допустим, тот, кто хочет там всех убивать, резать, вешать и так далее, он попадает в такую среду в тонком мире, где точно такие же. Ну, попробуй другого там прирезать, там, понять, и так далее. Он тоже того же хочет. Чувствуете, да? Момент интересный. Поэтому. И все алкоголики там, скажем, тоже собираются в одной куче. Вот, и все хотят побольше выпить. А они же все хотят. Каждый раз, когда на низших планах воплощается или одушевляется пламя зеленого качества, проявляется им копия всей вселенной. На низших планах, когда одушевляется пламя, то есть вот дух этого зеленого качества, вот этот зеленый свет может одушевить лист растения, сибирь, травы, человеческое существо, одушевить солнце, солнечную систему, целую вселенную. И все же его центры, внутри центров, колесики, внутри колесиков будут неразрывно связаны посредством живущих в нем желтого и голубого цветов, связанных со всемирным высшим разумом, с Манасом Будхи. Поскольку можно сказать, что Манас Будхи является мышлением Бога-Творца, то низшее отражение должно подчиниться проходящей сквозь Него воле. И вся природа должна гармонично развиваться в соответствии с Божественным планом эволюции, который представляет собой просто другое название, так как все вещи, благодаря их врожденному свету разума просто... Знают и все. знает, что им надо делать, как это надо делать. В соответствии с божественным, естественным планом эволюции всемирного разума, который вечно руководит, как в общекосмическом масштабе, так и во всех частностях. Кое-что понятно, да? Ну, сейчас поговорим о нашем родном, любимом мозге. Но это в таком, не эзотерическом плане. Человеческий мозг является одновременно и символом, и орудием разума, как высшего, так и низшего. Человеческий мозг можно считать космосом в себе, как и любую другую сложную вещь, созданную природой. Будь то мозг, мир, скажем, солнце, лист, растение какое-то. Иначе все, что само по себе сложно, является копией и символом всего космоса. Его составные части являются аналогами составных частей космоса. Так и в мозге мы находим как высшее, так и низшее «я». То есть находим центр сознания. Роль которых в нем играет чешковидная железа и гипофиз. Они собой символизируют высшее сознание. А остальную часть мозга мы можем считать низшими или индивидуальными фазами сознания. Таким образом, здесь, как и во всех проявившихся вещах, мы имеем полярность. У мозга есть правое и левое полушария, положительные и отрицательные аспекты мозга. Отражение вот этих полушарий в теле мы находим в противоположных им сторонах тела. Вот мы знаем, что правое полушарие командует левой стороной тела. Это известно, да? Всем? Вот. А левый значит, правое. Например, то, что положительно на астральном плане, а отрицательно на физическом и так далее. Это также верно и для закона магнитного притяжения, для магнитной связи. Это хорошо иллюстрирует ситуацию, когда положительно заряженный конец магнита вызывает отрицательный магнетизм, приставший к нему кусочках железа. А тот вызывает положительный магнетизм в следующем куске железа и так далее. Вот почему на одном плане по сравнению с другим планом вещи инвертированы или кажутся инвертированными. Вот то, что мы в тонком мире видим темное, здесь на самом деле светлое. А то, что здесь, скажем, темное, то там будет светлое. Ну и так далее. Вот почему с нам, скажем, верить нельзя. Сказано. Потому что надо, иметь, надо как иметь особый ключ к пониманию вот этих вот вещей. Потому что то, что происходит там, оно по знаку а противоположно тому, что происходит здесь. В мозге также имеется передняя и задняя части. Причем передняя отвечает за мыслительный процесс вообще. А задняя часть мозга за силу, волю, за физическую координацию частей тела. Мельчайшие составные части мозга, то есть его клеточки, являются самыми высокоорганизованными клетками физического тела человека. Они являются передатчиками, отражателями, генераторами ума, света, мысли, интуиции. Практически все клетки мозга это, рода как бы звезды, солнца, миры, которые сгруппировались в систему, в созвездие. Они также скоординированы, как в небесном пространстве скоординированы звезды, Солнце, миры и созвездия, посредством вот этих звездных точек мозга, посредством клеток, действует всемирный разум. Он вечно стремится к созданию еще более высокоразвитого организма, посредством которого он смог бы осуществлять свои безграничные возможности в этом мире, скажем но это физическая как сторона мозга. А что такое духовный мозг? А он является высшим аналогом физического мозга. В символическом и буквальном смысле верным является утверждение, что мозг – не что иное, как первичный свет, воплощенный в настолько высокоорганизованной материи, что каждое порожденное пятью или семью чувствами, движением или эмоцией клеточные составные части мозга реагируют и высвобождают определенное количество этого первичного света или цвета. И тогда в идеально упорядоченной последовательности происходит то, что мы с вами называем мыслью или мыслительным процессом. Мысль соответствует затенению или качеству света, который высвобождается. То есть мысль. Если первичный свет это что-то сияющее, белое, яркое, то когда в мысли переходит, то происходит затенение этого света. И он приобретает уже цвет какой-то. Понятно, да, вот как надо? Цвет. Все части головы, включая мозг, соответствуют нашему эго. И вот именно человек, его эго говорит, я есть, я хочу, я буду, там сказать, я здесь. Понятно, да? Именно он отвечает. Сила, одушевляющая, пронизывающая вот эту часть низшего существа, известна как Акаша соответствующей, естественно, всемирная Акаши, которая является вместящим всех сил, всех форм, всех потенциальных возможностей, проявляющихся вот в нашем, скажем, материальном мире. Стало быть, эго, наше эго, живет в Акашической сфере магнитических возможностей. А эти возможности можно сделать действительными путями правильных желаний, правильных устремлений. Правильной концентрации, правильной медитации и так далее, и так далее. То есть мы можем эти силы Акаши материализовать. А если Акаша лежит в основе всего, в основе всех миров, то можно таким образом Акашу в некоторой степени поставить себе на службу. Вот почему некоторые могут вызвать дождь, скажем, наоборот его прекратить. Понятно, да? Могут на глазах у вас исчезнуть и появиться. Могут дематериализоваться здесь и за тысячи километров появиться. А могут, как некоторые святые и великие подвижники, такие как Христос, Сергий Радоневский и так далее, могли появляться сразу в десяти копиях, мгновенно, в разных местах. У нас копии пока еще, мы не можем делать такой песни. Да. Ну, чтобы какая-нибудь Мария Ивановна, сразу появилась бы Пяти местах, кстати, кому-то помогаем. Нет, да? Тут она соседку помочь не хочет. Как правило, там это враждует все у нас вокруг. Так вот, эта акашическая сфера, в которой Эго живет, и где размещен трон его сознания, связана со всемирной Акашей, и является ее частью. И в силу этой связи, индивидуальное эго, живущее в каждой, индивидуализмической части Акаши, воплотившись в нас вот здесь, в мире, имеет возможность обрести всемирное космическое сознание. А как обрести? Вот, допустим, великий учитель, известный нам как Будда, он говорил о восьмеричном пути. То есть, чего надо придерживаться, чтобы выйти на контакт с Акашей. То есть, встать, что? Ощутить, что ты целая со всей природы. И когда ты вот это ощутишь, и когда ты поднимешься такого уровня, что станешь похож на Акашу, тогда природа начинает тебя что слушаться? Скажешь этой горе, перейди отсюда туда, она перейдет. Помните, в Евангелии, если такой Христос говорит там: То есть, если вера там звончичное зерно будет, а вера во что? Вера с горчичное зерно, из которой вырастет большое дерево, это как раз вера не вот в эту материю, в которой мы живем, не вот в этот мир лжи, а в мир правды, в мир света, в высший мир вера должна быть. Пусть она, она будет с горчичной зерной, но на 100%. Так, ну ладно. Вот в следующем круге, пятом до него еще далеко довольно. Но там как раз мы будем уже делать иметь с Акашей. Но попадут туда, конечно, далеко не все. Почему? Потому что тогда человек становится уже как бы сотворцом творцом космических пламенных логосах. творцом. А это очень серьезное дело. Поэтому раз там какого-то оболтуса в такие сферы это уже нельзя, понимаете то есть человеку нужно основательно как говорится, отстирать от всего грязного все выбить из него основательно да? и он сам должен в этом участвовать только потом он потом может что-то ему разрешить немножко и так далее ну ладно, желаю вам успехов